Всем привет, давненько у нас схем трейда не было. Ага, блядь, давненько целых 5 дней. Хм, неважно, сегодня я солю вам схему, которую пиздец как не хотел сливать. Нет, серьезно, по сравнению с прошлым видео, это реально годнота. И сразу хочу извиниться перед теми, кто по ней работал. Простите меня, парни, но мне нужны просмотры. Ну а перед тем, как начать, хотелось бы напомнить вам, что в описании есть сайты с халявой, где абсолютно каждый из вас может получить скин из CSGO и папка бесплатно. Итак, схема. Что нам понадобится? Первое, битскинс и трейдит. Второе, читерское расширение от голубя. Третье, терпение. Итак, в чем же заключается схема? Элементарно, в перепродаже. Таскаем шмот в минус 25% с трейдита на битскинс и обратно на трейдит в плюс 60. Вирки, но и шмот на битскинсе очень долго продается. Да, вы правы, но не весь шмот заинтересовал, неправда? правда. Итак, шмот, который очень быстро продается, это... Райдер Craid. Да и вообще любой кейс из ПАП. с хорошим процентом. А, ну заебись, я пошел трейдить. Стой, блять, я не закончил. На трейдите на данный момент самый большой онлайн пользователей из обменников. И Естественно, там пиздец, какая большая конкуренция. Настолько большая, что даже я не успевал ловить эти самые кейсы. И я начал думать над этой проблемой, после чего вспомнил, что есть расширение, которое само принимает пустые предложения, которые тебе отправил обменник. И все бы ничего, казалось, оно просто немного автоматизирует процесс. Но то, с какой скоростью оно принимает обменный, это... это просто пиздец, парни. Давайте я вам лучше покажу. Как вы видите, у меня нету кейса до в инвентаре. Давайте попробуем с помощью расширения его вывести. Хм, странно, произошла какая-то ошибка. Хм, Где же может быть кейсик? Хм, Да он уже, блять, у меня в инвентаре. Пиздец. У меня просто нет слов. У вас сразу же встанет вопрос. Не банят ли за такое, Вирки? Нет, блять, за это не банят. Откуда я знаю да потому что почти все топ трейдеры на ю им пользуются но никто почему-то о нем не говорит думал почему и так понятно ну и сколько же стоит это расширение вирки по-любому почти 10 не меньше ну да в свое время оно примерно так и стоило но на данный момент оно бесплатно что да да блять бесплатно Итак, как же установить данное расширение ну во первых ссылка на него будет в описании переходим по ней нажимаем на продукты расширение видим расширение Stix. Подробнее о нем можно почитать на самом сайте. Итак, скачиваем архив, после чего разархивируем его. Заходим в браузер, в моем случае это опера. Заходим в расширение, нажимаем на кнопку режим разработчика, затем жмем на загрузить расширение, после чего выбираем папку и нажимаем ок. У вас появится вот такой значок, нажимаем на него, после чего нажимаем на OK. копируем оттуда код и вставляем расширение. Важно, никому не давайте этот код, иначе вас просто взломают расширение проверено лично мной если вы не верите мне можете написать любому другому трейдеру которого вы смотрите и он подтвердит что с этим расширение все в порядке Окей, ставили пике и нажимаем на белую кнопку если она горит зеленым значит все в порядке и расширение работает все теперь любой трейд который вам будет отправим обменником будет приниматься за секунду уверен найдутся долбоебы которые спросят вирки а если я вдруг по фану решу шмотку другу отправить и отменить предложение у меня оно само не подтвердится Нет, принимаются только входящие предложения Ух, на самом деле эта схема Явно не для одного ролика Есть куча нюансов и дополнительных ништяков О которых я думаю вы не знаете Также я не показал свои круги по этой схеме Поэтому давайте так, наберем хотя бы 150 лайков и я покажу Свои обмены и какие фишки Еще есть на битскинсе и какими Расширениями я еще пользуюсь Ну а на этом все, я с вами прощаюсь Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Вмякайте на колокольчик и это ну, ну, все знаете, соси.